вот такой вот пост, вот такой вот сайт. Фишка в том, что в первый месяц вы получаете 300 рублей за сдачу аккаунта, второй месяц 2500, третий месяц 5000 рублей, далее каждый месяц по 5000 рублей, что за год составит 52 52800 рублей. Это выгоднее, чем вклад в любом банке. Открою вам тайну, что на второй месяц никто не идет, аккаунт банят в первый месяц. За это время вы успеете открутить любую связку.